25 декабря, моя теплица, снегу навалила вот э, крыша у меня вот такая вот, да, один, вот так он столько снега, один комментатор говорит, ой, я тебя крышу продает, ну, может у него у кого, продавила у него, может не продавила, может просто теоретик диванный, ну где она продавила, ничего не продавила, вот так она устроена, вот. Сейчас я залезу на крышу, вот, чтобы начал ощущать снег. А, счищаю не потому, что ее продавит, а потому что <coughs> это только зима началась. Ну, 25 декабря, а же еще навалят. Снегу. Сейчас я по, по лестнице. Полезу. Вот, ничего там не продавило. Вот столько снега лопатой нужно его скинуть. А, ну, еще нападает снег. Еще нападает. А зачем мне это надо? Потому что а, он же будет таять. И вот тут вот будет такая лепешка с слипшегося снега да Она льда. А мне же надо, чтобы весной сюда лучи проходили и прогревали быстрее и землю вот и воздух и ну, вообще ну, представляете сколько снега все, все нормально так что делайте и не бойтесь и не слушайте разных диванных теоретиков